Добрый день, ребята! Сегодня покажу вам сайт, с которым можно зарабатывать денежку на просмотре рекламы. Итак, сайт называется Teaser, ссылка на регистрацию будет под видео. Когда мы сюда попадаем, нам предлагают зарегистрироваться, здесь как обычно все регистрация. Вот, на главный переходим, здесь справа написано, что надо, чтобы начать зарабатывать, установить расширение, нажав кнопку установить. Нажимаем на нее... Ну, получается, когда нажимаю, надо установить Google Chrome, если у кого нет. Если у кого есть, то просто нажимая сюда, вам откроется... Давайте попробуем. Вот Установить тизер БЗ. Разрешение просмотра изменения ваших данных на посещаемых сайтах. Добавить. Нажимаем добавить, и у вас такая вот иконочка будет вот здесь вот справа. То есть, она это просто маленькое расширение, она никаких вирусов ничего не попадает и вес на очень мало. То здесь у вас как бы как ваш кабинет. Сколько заработано, сколько просмотрено, показывает. Время от времени показ рекламы включить. Надо. Здесь нажимаем, выше было включить написано. То есть, время от времени здесь появляются рекламки с правой стороны, с левой, бывает по-разному здесь. Переходите, вот за просмотр дают 001 и открытие сайта 003 рубля. Также можно зарабатывать на заданиях. Задания здесь, в принципе, такие дороговасенькие. Сейчас мы перейдем. У меня немного тормозит сегодня компьютер, интернет. Вот что мы здесь видим. Вот ну, если по 20 копеек по рублю, по 35 копеек. Э, вот по за 8 рублей можно сделать. Вот как видите, вот сейчас выскочило задание. Не задание, а рекламка. Давайте нажмем перейти. Вот сайт грузится. В принципе, если он у вас нормальный интернет, он быстро сразу загружается. Вы выключаете, выходите. Даже не надо смотреть, что там. Можете не переходить. Просто нажали на крестик. Тогда будет вы, как мы увидели тизерную рекламу, вам добавится 0.01 копейка 1 рубль. просто тормозить сейчас компьютер, че интернет непонятно. Ну все, посмотри, Вошли все и выключили. Вот посмотрим. Сейчас перейдем на главную. Сколько денежек нам добавилось. Страшно это тормозит. Вот просмотр 001 рубля. Вот здесь можно посмотреть, сколько стоит ваш заработок. То есть показ тизера. 001 показ дизера 5 секунд 015 показ дизера 15 секунд 020 но ну, почитать здесь в принципе все понятно и так вот какие-то там задания давайте перейдем на задание опять конечно, видео записывать когда интернет не тормозит ну ничего страшного. Вот появился список заданий, как видите, здесь плата за задание разная, рубль, здесь 8 рублей, 2 рубля, 5 рублей. В принципе, заданий очень много, то есть можно минималку быстро набить. Заданий очень много. Давайте на одно перейдем, посмотрим, что они там предлагают. Снова приложения расширения игр, регистрация с активностью. Давайте посмотрим подробнее мои личные данные прийти к заданию итак вот появляется задание сколько людей Выполняет сейчас 0 на проверке 1 неоплаченный 9 видимо не сильно интересное задание смотрите разбирайтесь принципе ничего тяжелого что еще хотел сказать что сайт вот посмотрим на вывод жмем на вывести средства и здесь видим комиссия 5 процентов это рублей минимально самого дпр 10 рублей и минимальная сумма на WebMoney и на Яндекс можно выводить от 12 рублей. Я еще не выводил, я еще только вот сейчас набираю. Perfect Money. Здесь Payer, Яндекс. В принципе, много вывода есть. Вот так вот. Можно также добавить свое задание, стоимость мы смотрим, вот видите, 0,2, 20 копеек, в принципе, это вообще копейки. То есть, также вы можете свои задания какие-то сюда вписывать. Сайт такой интересный, легенький, интересный сайтик, можно здесь как и зарабатывать, так и тратить денежку. Ну, вот такой вот сайт, вот такое вот видео получилось быстро. но ну, интернет тупит и записывать тяжело, конечно. Ставим лайк и подписываемся. Всем всего доброго.